Я не из тех людей, у которых много удачных фотографий. Я даже не знаю, что поставить в Тиндер, если честно, поэтому у меня там не очень популярный профиль. Но я подумал, а что если я заплачу денег? Мастерам фотошопа из OLX или Авито, может они сделают мой профиль чуть получше? Photoshop – это дело непростое. У разных мастеров оно разных денег стоит. Найму дорогих, средних и дешевых. Кину свои фото, пусть отфотошопят. Я богатый. Я объездил всю Европу, я милашный У меня на ручках котик сексуальный Я качок с супругой жопой Правда только в фотошопе Фотошоп Фотошоп Фотошоп Фотошоп Фотошоп Извините если вы не поняли, сейчас мы зайдем на VLX и будем писать мастерам разной дороговизны, мастерам фотошопа. Чтобы они переделали мои фотки, которые я заранее подготовил, там я буду богатым, путешествующим, готовящим, сексуальным и каким хочешь, в меру фантазии и мастерства тех самых фотошоп-экспертов. А в конце, чтобы было интересно, я загружу это в свой реальный тиндер-аккаунт и посмотрим, повлияет ли это на его популярность. Меня зовут Рома Хений, сейчас будет гениально, погнали. Итак, заходим на мой профиль в LX. Так, тут написано Роман. Мы сейчас будем создавать образ человека, который понравится большинству девушек. Это ужасно звучит. Но давайте так. Если вы не такая, как те, кому нравится наш персонаж, то вы уникальна, как и каждая девушка. Ладно, меня зовут Рома Хейни, а мы сейчас назовемся неким Дэном. Дэн Фэнсити. Это мог бы быть диджей, который играет в клубах, где папики цепляют мамиков. Итак, мы сохранили изменения. Дэн Фэнсити идет улучшать свой профиль. Итак, мы вводим на OLX слово Photoshop. Ну смотрите, тут вообще э, услуги Фотошопа, Photoshop фотошоп. решаю задачи любой сложности. Так что если, ребята, ваш отец ушел из семьи, вам сюда. Ну давайте посмотрим, раз любой-то сложности. -то. Закажи подарок своему близкому, начни свой бизнес с красивого изображения, и я в этом тебе помогу. О, это прям про меня, это прям ко мне обращались. Посмотрите. Но Ну, это хорошая работы. Это хорошая работы. Ну, слушайте, столько логотипов сделал человек. Я думаю, что это прям хороший. Интересно, how much is the fish? Потому что я вам честно скажу, я хочу заплатить разные деньги, но есть и кризис, с которым тоже приходится считаться. Фотошоперы редко пишут цены на таких сайтах, поэтому я уже потом, когда покажу результаты, расскажу, кому я сколько заплатил и кто на сколько денег меня Кинул. Так, более детально задавайте вопросы. Это у нас Роберт. Ладно, давайте напишем. Роберт, подскажите стоимость вашей работы. У меня есть фото для Тиндера, но я бы хотел выглядеть на нем чуть более состоятельным, чем являюсь. Тут можно прикреплять файлы. У меня есть фотки, которые я заранее подготовил. Вот посмотрите, пожалуйста, на одну. Собственно, тут я с пятым айфоном. Но посмотрите, зато при этом симпатично. Если кто-то заметил, тут интересно фигуру, которую я выстрелил. Ставьте лайк! Ну, я думаю, что все-таки нужно использовать ту фотку, на которой видна эта фигура. То есть, не эту. Значит, я бы использовал вот эту. Знаете, это как стартовая фотография будет. Чтобы она вообще не была слишком комичной, давайте используем вот эту. Итак, прикрепить файл. Um, все, этого файла хватит. Я хотел бы, чтобы в моих руках был самый новый iPhone. Можно 12 -й. Часы поменять на Apple Watch. Так и напишу WATCH. При формировании цены прошу учесть, что вам платит человек с реальной фотографией, а не с отфотошопленной. Спасибо. Чики-пуки. Погнали дальше. Итак, услуги фотошопа Вот это наш кадр. Ребята, сейчас монтирую это видео, и я вам скажу, что вашей самой большой ошибкой в жизни было бы не досмотреть его до конца. Там в конце такая жесть, такая жесть. Ну, и в хорошем, и в плохом смысле. В общем, обязательно досмотрите. Так, хорошо, смотрите. Ну, вот это как-то даже и неплохо. Ну, тут, конечно, блин, так замыли на лицо. Слава богу, нос вообще различим. Так, ну, смотрите. Делаю красивую кожу, коррекцию объема фигуры и лица, удаление или добавление объектов на фото. Это то, что нам нужно. Реставрация и раскраска старых фото. Замена фона. фото Фотоманипуляции. Ладно, есть фото, где я качок. Господи, какое оно идиотское. У меня еще, видите, здесь запачканная антиперспирантом футболка. Я это намеренно оставил. Вот такой я стою. Ну, я думаю, что это прям то, что надо. Пишем. Здравствуйте. Думаю, я нашел своего специалиста. Мне нужно, чтобы я на фотографии смотрелся более секси. Желательно очень секси. Думаю, вы знаете, как этого достичь. Хочу большие сиськи, в скобочках, мужские. Бицепсы бы побольше, можно плечи и все такое. И, конечно, хочу, чтобы я стоял на фоне спортзала или какой-то крутой страны. Например, Монако или Варшавы. Моя любимая страна. Очень надеюсь на вашу оперативность. Спасибо. Отправить. Е! Yeah! Продолжаем, да? О, ну блин, смотрите. Я думаю, что это прям наш вариант. Так. Вот это мне нравится. Я хотел бы, чтобы между моими ушами был Вавилон. <свят> Эксит. Ну блин, этот человек прям точно наш вариант. Это еще и Сергей, и он сейчас на сайте. Пишем Сергею. Здравствуйте. Очень нравятся ваши работы. Я бы хотел, чтобы вы меня немного обработали. Ну то есть, мою фотку. <свят> Вообще, когда я снял свой первый ролик про OILX, меня немножко поправила моя подружка мне замечание, что я слишком грамотно и вежливо пишу. Поэтому, учитывая, что я не могу писать по-другому, я хотя бы пишу как идиот. Я думаю, что это приравнивает меня к 99% процентам сообщений в этой сети. Я сфотографировался на фоне Киева, но хочу, чтобы как будто я в Париже или Риме или в любом городе, который нравится Чикам. Типа я стою на балконе кони сразу возле колизея или пизанской башни уверен у вас получится супер. Ладно, давайте посмотрим, как она вообще выглядит. У меня есть такой вариант, типа, я а, а, я А, в захвате, типа, все супер. Либо, эх, Рим, я по тебе скучал. Или, ммм, только в Париже могут быть такие приятные свежие булки. Мне кажется, что вот это самый топ. Вот она прям такая натуральная. Выберу и отправлю. Есть! Погнали дальше, будем терроризировать людей. Послуги фотошопу. Ну, давайте посмотрим. Добавлю объект с другого изображения к вашей фотографии. Добавлю задний фон к вашему фото сделаю ваши фоток лучше, вот добавлю объекты, это вот именно идеально найденный человек. Смотрите, мне тут нужна кошка, может быть собака, если это будет, ну какая-то милая животинка, это все равно подойдет, мне ну я типа такой, люблю, глажу своего котика, ну и конечно, мне бы хотелось, чтобы он убрал вот лишние объекты там, ну пульт нормально, значит у меня есть телевизор. Роман, здравствуйте, очень доверяю романам, все романы, которых встречал, топ. У меня есть Фото, где я глажу домашнее животное. Я хочу выставить это фото в тиндер, потому что это нравится бейбам. <laughs> это нравится бейбам. Но вот есть одна проблема. У меня нет домашнего животного, поэтому я бы попросил вас его туда добавить. Конечно, также поубирать лишние объекты из фоток и сделать меня посимпатичнее, если <смех> возможно. Спасибо! Так, я прикрепляю файл сразу. Хорошо, ребята, я думаю, что последний, да, вот наш последний э, человек. И пойдем отдыхать и уже на следующий день, посмотрим, что да, к чему? Смотрим, кто у нас тут еще есть из претендентов. А вот все, фотошоп, ретуш, фото, чистка лица, правка фигуры, замена фона и так далее. Вот это то, что надо. Ну, смотрите, прям. А можно мое лицо также на фоне? Чтобы мое лицо было прям с деревьями. Я хочу вот такое. Я прям хочу. ХОЧУ! Коллажи от 200 гривен. Но ну, это прям самый дорогой вариант, судя по всему, у нас будет. Но ничего. Я думаю, что он этого стоит. Я думаю, что мы договоримся. Здравствуйте. Я себя, конечно, люблю. Но когда дело дошло... До оформления tinder каунта я понял, что мне не помешает помощь волшебника. Поэтому обращаюсь к вам сразу с двумя фотографиями. Повышаем ставки. А почему с двумя? Потому что одну из них я хочу с вот этими деревьями. Боже, как это смешно. Вот, и смотрите, я сейчас сделал такую фотографию. Типа я не ожидал, что меня сейчас будут фотографировать, а я вот в этот момент как раз готовлю свое любимое блюдо. Кончик лопаточки. Смотрите, вот этот, ну я здесь прям симпапулька, я считаю. учитывая, что я хочу вот это вот дерево, я хочу прям большое фото. Так, вот, вот такое. Отлично. Я думаю, что это то, что надо. У меня, типа, не сильно дурацкое лицо, но прям, прям честно, я не могу сказать, что и, и не дурацкое. На первой я бы хотел, чтобы у меня в сковороде была еда и все вокруг такое аппетитненькое. И меня тоже желательно сделать аппетитненьким. А на втором, где селфи, я бы очень хотел коллаж с деревьями и лицом. Не буду ограничивать своим видением, хочу полностью положиться на вас. Я прям уже честно, мне очень интересно посмотреть на результаты, отправить. Есть контакт! Короче, ребята, так или иначе, результаты смотрим через день, может быть два. Я вам их покажу, я сам очень хочу посмотреть, что получится. Я думаю, что получится просто топово. Поэтому ждем, это все, что нам остается. А пока фотошоп-мастера трудится над тем, чтобы каждая девушка в Тиндере влюбилась в меня, мы с вами посмотрим захватывающий сюжет, как некоторые мужчины признаются в любви. Йо-Йо, здорово! Что-то верпот, да? Да. Круто, круто. Ну что сегодня записываем? Лирику про любовь. Лирику? Ты же никогда не чувствовал любви. Зачем тебе это? Сейчас услышишь, чувак. Сейчас ты это услышишь. У любовь Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя Warface, онлайн-шутер бесплатный Требования низкие, а графика отпадная Более 100 видов оружия стрелкового клевого. Можно сражаться с другими игроками, а можно выполнять миссии с кентами. Миссии проходят в разных точках мира: в Прибите, Японии, Африке, Сибири. Часто обновления, патчи и адоны. Может быть однажды добавят и Томер. Читиры за Калибали, Папандос. Но новый античит решит этот вопрос. Слэй, ну Ты не перебарщиваешь, Фарфейс. наверное? Ребята, ссылка в описании. Да блин, круто же было. Йо. Ну что, отдохнули? Время посмотреть, что нам прислали и клюют ли на это бейбис. Утро. Через дня три, наверное, я записываю продолжение. Наконец-то мне скинули все. Вот настолько сложную работу я предложил людям, и люди, я вам скажу сразу, меня как обрадовали, так и очень сильно расстроили. Но обо всем по порядку. Так или иначе, я собрал все необходимые работы, поэтому мой Тиндер будет сверкать, а девчонки пищать. Итак, на самом деле есть что показать. Очень много, я бы даже сказал, смешного можно показать. Ну и иногда, кстати, не смешного. Давайте начнем просто по какому-то вообще порядку. Да, вот Лилия. Это та девушка, которую я попросил создать впечатление, что я готовлю. И легкий ненавязчивый калаш. Так вот, первое из них вашему вниманию. Ну, слушайте, я не могу сказать, что это плохо. Это прям симпатично. Выражение лица у меня, конечно, криповейшее. Но эти фотки делались для того, чтобы из них сделали красоту. Ну, смотрите, еда очень реально натурально смотрится. То есть, как бы, такое ощущение, что я приготовил прям такое изысканное блюдце. Возможно, на кого-то это даже сработает. В целом, моя личная субъективная оценка 7 из 10. То есть другие варианты. Это менее цветокоррекционная цветокоррекция, да. Как Кстати, почему-то эта цветокоррекция, она как бы делает реально эту фотографию смазанней в хорошем смысле этого слова это стоило 200 гривен как вот эта фотография, так и коллаж который я вам сейчас покажу сука не, ну, она сказала, что ей нравится я не знаю, нравится ли мне но я вижу, что тут, во-первых, посмотрите тут еще есть какая-то графика ну, это искусство, я не знаю, имею ли я право вообще такое обсуждать так или иначе, я очень хочу показать вам другие коллажи вот такой еще есть вариант. Вот такой еще есть вариант. Я думаю, что этот идет прям в Тиндер. Это как бы вы же понимаете, там снизу шаманы. И пламя их рождает, ну, самую яркую звезду в их шаманской жизни. Меня. Продолжаем. Это такая более синяя версия. Ну, кстати, смотрится сочно. Я думаю, я думаю, что это могла бы быть афиша какому-то фильму в духе секса. Мне кажется, ну это топ. Я очень доволен работой Лилии. Очень советую вам с ней посотрудничать. Что было дальше? Было много интересных моментов из плохого. Вот этот Чемошник Дмитрий принял мои деньги и он ничего мне не прислал. Он сначала пропал на три дня, <с> видимо он подумал, любовь живет три года, так интерес заказчика по фотошопу живет три дня. Он написал, смотрите, хорошо, я скинул карту, ну что там, я пишу, Дмитрий Константинович, деньги уже должны быть у вас. Он такой, хорошо, тогда приступлю. И он приступил к уклонению от ответственности. Потому что с тех пор он не заходил до вчерашнего дня. Вчера он был, но ничего мне не ответил. Вот такой вот скунс этот Дмитрий Константинович. Не хочу пишу вас беспокоить, но скажите, а когда ожидать? Игнор. Дмитрий, вы живы? И он снова игнорирует. Я пишу, звоню ментам. А прикиньте если он ответит И он потом ответил Напишите мне в Viber, у меня OLX аккаунт взломан Я тут не сижу Я думаю хитрость в том, что у меня очевидно нет Вайбера, Мне же не 50 Этот чувак должен был мне сделать фото Где я в спортзале И в порядке развлекухи и интересной идеи Я решил это фото сделать самостоятельно И вот, собственно, моя работа. Это отвратительно. Не, ну слушайте, я вам так скажу. По сравнению с некоторыми работами, которые я видел, это ничего. Я ее сделал за 10 минут. Я не особо старался. Я не пытался попасть в фотореалистичность. Я пытался, ну как бы, чтобы было прикольно. Видите, я себе немножко сделал пошире губки, поуже носик. Ну, девчонку, как бы, чтобы статус тоже еще добавил. Та она была там в фотке, если честно. Ну, вы видели. Сделался такой грудак, плечи, банки, все приколы. Ну, кстати, смотрится немножко, конечно, как руки базуки этот чувак. Если честно, будь я девушкой, и увидев такой кусок мяса, я бы отвратился. Но, ребята, эксперимент есть эксперимент. Вот такая у нас фотография. Прокомментируйте как-то. Я не знаю, что об этом сказать. Для нашего шоу это топ. И мы отправляемся дальше. Короче, дальше идет, наоборот, очень приятная мне история. Это тот чувак, которого я попросил вырезать меня из киевского антуража и вставить в парижский, римский или какой-то на его... Усмотрение, На что он мне написал. Привет, прошу прощения за задержку. Сейчас не могу делать подобные фотомодуляции, потому что компьютер в ремонте. Поэтому придется подождать. Понял, а сколько ждать? И он пишет два месяца. <смех> Но я подумал, что ролик должен выйти все-таки чуть раньше, поэтому я в общем пишу. Ладно, можете кого-то посоветовать? И он говорит, к сожалению, нет. Я в общем начал искать другого человека. Контент-то вам нужно сделать, правильно? Я нашел других людей, которые сделали мне следующее. Ну если честно, если честно Эти работы в среднем, это конкретно Она мне стоила, по-моему, тоже 200 гривен Ну если честно, смотрится Это неплохо для нашего с вами формата Где мы тут собрались скорее поугарать Чем сделать фотореалистичность Но получилось, как минимум по композиции Так себе, ну честно, я, я типа Вижу, что работа аккуратная И явно человек умеет И там есть вторая работа, которую он мне прислал Тоже в принципе, просто тут, тут типа не балкон Это окно, видите, это окно И я такой, какая стена-то у меня. Я не просто задумчиво смотрю в стену, я именно прям смотрю и радуюсь. Типа, блин, распечатать мемы и повесить на стену было не такой уж и плохой идеей. И пока я получал и платил за вот это, чувак со сломанным компьютером мне написал и говорит, вот так вот, подойдет? Он меня еще спросил и прислал вот это. И это намного более классная работа. Хорошая вырезка, правильная перспектива. Все смотрится, ну прям достаточно натуралистично. Я ему сказал, я прошу прощения, я уже не ожидал от вас работы Я уже заплатил другим людям А он говорит Ничего, все бескоштовно Так, да, бесплатно Ну что за человек, ребят Я хочу вот от себя порекомендовать этого человека Вот, фотошоп, профессийная обробка фотографий Вот посмотрите, как выглядит этот профиль Я даже, наверное, добавлю его в ссылку В описании, на всякий случай Это точно отправляется мне в тиндер Идем дальше Продолжаем, наверное, Робертом Смотрим, что получилось Я хочу обратить ваше внимание. Мне очень нравится, как стоят подсвечники и свеча. Я надеюсь, что он это заметил и просто решил не портить это всякими там дорогими продуктами. Вот что он сделал. Он добавил очень маленький, размером с iPhone 5, iPhone 11. Он добавил мне очень пережавшие, как выглядит мне руку, Apple Watch. Ну и, конечно, брелок Мерса и iPad. Просто представьте, пожалуйста, будни человека, который изображен на этом фото. Этот человек является персонификацией достатка и богатой жизни. Жалко, что он еще не добавил на экран Apple Watch уведомление «Вам пришли бабки». Хотя, кстати, это было бы неплохой идеей. Ну, в общем, это идет в Тиндер по-любому. Возвращаемся к отвратительным людям и козлам. Значит, еще один человек. «Слава богу, не взял с меня деньги, но взял мое сердечко в аренду». «Добрый день! Думал, вчера закончу, но...» Но есть одно но я такой думаю ну интересно что все готово кроме домашнего питомца интересно что у него там было готово ну ладно я подумал окей чувак ты торец тебе виднее потом пишет у меня есть уже несколько вариантов нужно еще чуть-чуть пошаманить и будет готово я пишу понял жду проходит время я пишу роман очень жду варианта и он мне сука пишет извините но варианта не будет в смысле вот козел я написал в самом начале что романы это топ но это не топ это вообще говно. Конечно, бывают исключения. Или он исключение, либо я. Пишите в комментариях. В основном романы топ или говно. Он ничего не больше не отвечал мне. Он, сон был, он перестал читать мои сообщения. Я пишу ему, скиньте уже хотя бы какой был. Не подводите меня. И он просто проигнорировал. Ну скажите, девочки, если парни реально так себя ведут в переписках, то пошли они. Fuck ю. Ладненько, я пишу ему. Звоню ментам. Ну, типа правосудия. Пусть они хотя бы подумают, что правосудие их ждет. Так вот, и этот ублюдок Рома не сделал мне фотку, я был вынужден искать ему замену. Я обратился к другому чуваку, который меня так порадовал. Я написал ему, он сказал, что он успеет. Ну, мы там поговорили о том, какое нужно животное. Я сказал, что любое на его усмотрение. И он сказал, это кропотливая работа. Я еще сделал арт. Я сейчас про арт расскажу подробнее. Вот, что он сделал в качестве своей работы. Ах, как хорошо! Хорошо, что он не вставил тигра, понимаете, ну просто... Это точно идет ко мне в тиндер, просто точно идет ко мне в тиндер. Возможно, женщины постарше, без очков, подумают, что у меня милое животное, но только они. Я не знаю, насколько нужно быть невнимательным человеком, чтобы на это повестись. Ну и теперь я, конечно, расскажу вам про арт. И он сказал что этот арт получился просто охеренный. Он говорит, я часто делаю арты, но тот, который получился у вас, он просто охеренный. Денис, поймите, я арт-фото делаю за 150 гривен за одну штуку. И я просто хочу, чтобы вы увидели, как этот арт выглядит. Поэтому, вашему вниманию, арт один из лучших, который получался у Виталия. Ну, по-моему, это супер. Можно ваш арт разместить себе на аву в объявлении. Просто от лучший из всех, что я делал. Вот это, я считаю, масштаб человека. Он хотел за это 150 гривен, ребята. Но это жесть. Это, по-моему, жесть. Полное. И он сказал, что это выглядит, как будто нарисовано. Нет, это выглядит, как человек, который узнал про HDR. впервые. Вот и все. Ладно, все фотки получены. Я от души поднялся. Теперь посмотрим, будет ли до смеху нашим Тиндер-девушкам. Поехали. Что ж, я загрузил наши отфотошопленные фотки в Тиндер несколько часов назад. Как теперь выглядит мой профиль в Тиндере? Вот таким вот образом. Смотрите, я в Париже. Я готовлю. Я разговариваю по телефону и улыбаюсь. И у меня, блин... Последний iPhone и Apple Watch. Я милый. Держу котика на руках. Я кач. И, наконец, ну творчество. Ну и, конечно, ребят, я написал о себе. Сложно поверить, но я реален.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 Мне кажется, что таким образом можно находить себе клиентов окулистом Погнали, Оля я, Блин, чтобы я Олю не лайк. Ну, Посмотрите, ну есть активность Я вам так скажу Я не сильно умелец в Тиндере Давайте посчитаем Вот смотрите У нас, допустим, только что был матч. Вот если у нас за 5 свайпов будет еще один То я считаю, что это хорошая активность Вот Алин Смотрим, Алин О, это сразу Ну, ребята, это показатель По-моему, это показатель Давайте еще дадим пятерочку Виктория, свайпаем Справа. У нас мэч. У нас матч Посмотрите, люди, у нас чистота просто. Один к одному. Так, хорошо. С нее, с момента Алины, еще опять даем себе. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. А, нет, вот, смотрите, каждая пятая в любом случае. Еще один матч Господи, девочки, смотрим дальше. А ну... Господи, просто... Я, я вам 100 миллионов процентов скажу, что мой настоящий профиль бы не пользовался такой популярностью. Опять же, у нас с этого момента еще 5 фотографий. Раз, два, три, Ладно, давайте еще с нее. Раз... Да, блин! меч за мэтчем. меч за мэтчем. Результат лучше, чем на моем обычном профиле, который был до этого. Слушайте, ну, я не знаю, что тут подвести, какую черту. Я надеюсь, что большинство из них посчитали это шуткой, проявили уважение к моему чувству юмора и дебильному. Но некоторые из них однозначно купились на этот отвратительный фотошоп. Одна девчонка даже сама написала, что далеко не сразу смекнула, что это фейк. Однозначно. Я могу им пожелать сознательности, лучшего зрения. Но от вас я жду подписки чтобы вы обязательно нажали на колокольчик потому что многие смотрят мои видео без подписки а те кто подписались не ставят колокольчик чтобы у вас каждое видео приходило как уведомление ставьте лайки рассказывайте друзьям и оставайтесь дома будьте здоровы пока